Семена Юлия Николаевна, в клинике «32» уже не первый год, с детьми приходим, дети проходят лечение, плановые осмотры. На данный момент наблюдаем с водородной очень довольны клиникой, когда много лет назад для старшей дочери выбирала врача, выбирала клинику, обратила внимание именно на клинику «32». С тех пор ходим, ни разу не были разочарованы, дети ходят с удовольствием, в общем, все устраивает. Уже даже наши знакомые ходят сюда по нашей рекомендации, ну и также всем остальным рекомендуем.